Крупный план — это план, в котором также расположен человек, но это план, который отвечает за эмоциональную составляющую нашего видео. Что это значит? Это значит, что в крупном плане, на крупном плане мы можем очень хорошо и очень внимательно рассмотреть детали лица человека. То есть на крупном плане мы можем сосредоточиться именно на лице человека, где мы можем увидеть, Каждую морщину, где мы можем рассмотреть детали макияжа, где мы можем увидеть там родинки, шрамы, небритость. Любую-любую деталь мы можем внимательно рассмотреть, мы можем увидеть цвет глаз человека, мы можем понять настроение человека, мы можем где-то даже предположить, порассуждать о чертах характера настро... э, человека. Веселый он, грустный, там, жизнерадостный или унылый. И именно это дает нам крупный план. Э, крупный план нам действительно показывает то, чего мы никогда не увидим на среднем плане, тем более на общем плане. Поэтому крупный план, мы очень любим снимать крупными планами, потому что на крупном плане мы раскрываем как бы черты характера человека. Мы видим то, чего как бы не увидит никогда наш глаз на там, более общих или средних планах. Но правила съемки крупного плана очень похожи на правила съемки среднего плана. То есть мы размещаем в любом случае, мы размещаем человека, кадре таким образом, чтобы он находился в одной трети этого кадра. В любом случае у нас остается воздух э, с той стороны, куда направен, направлен его взгляд. И обратите внимание, что как только у нас начинается крупный план и мы начинаем его укрупнять, мы оставляем все меньше и меньше воздуха над головой. Мы фактически даже его не оставляем. Мы, как это у нас называется, мы начинаем ему резать голову сверху. И чем крупнее становится наш план, тем больше мы обрезаем голову сверху. И съемка крупного плана, она может доходить... Ну максимально до вот таких вот пределов, когда в кадре у нас остается буквально только глаза человека. Но глаза человека – это обязательная составляющая, составляющая крупного плана. То есть, как я уже говорил вам о том, что когда мы снимаем человека, независимо от того, средний план это или крупный план, главное нам увидеть лицо и глаза человека. Глаза – это то, что в первую очередь привлекает зрителя. Поэтому на крупном плане мы показываем, человека, вот начиная от погрудного плана и мы план наш укрупняем, укрупняем, укрупняем и максимально крупным планом может быть план, в котором мы видим глаза человека э, важный момент у нас обязательно должны быть оба глаза человека ну то есть один глаз не допускается и даже в этом варианте, когда у нас план состоит буквально из вот, части лица с двумя глазами, мы все равно стараемся оставлять человека в, вот, в одной трети кадра и чтобы взгляд его ну туда куда направлен его взгляд э, оставалось больше пространства. вот таким вот образом э, снимаются крупный план. Итак, давайте подведем итог. Мы с вами поговорили о том, что существует три основных видов плана. Это общий план, это средний план и это крупный план. Общий план нам отвечает на вопросы, где происходит событие, сколько человек принимает участие в событии. Средние планы нам говорят о том, что делает человек и кто этот человек, и крупный план. Мы сказали о том, это эмоциональная составляющая, это дополнительная информация, в которой мы можем узнать больше о человеке. Причем о его там, духовных, душевных качествах, эмоциональных качествах. Ну вот такая вот изюминка.